Давайте рассмотрим еще одну функцию, которая называется Drum Replacement. Это аналог Drum Trigger, который встроенный в ложек. То есть, если вы вдруг озадачены тем, как тригировать живые барабаны, к примеру. Эта функция очень полезная. На самом деле она состоит в том, что просто сканируется аудиорегион, и под его событие у вас тригируется барабан с со своим звуком, то есть у вас генерируется за счет аудио событий миди э, ноты, на которые вы можете уже назначить любой свой драм сэмпл. В данном случае у меня вот здесь бочка. Давайте ее послушаем. И я хочу ее тригировать, то есть я хочу к ней подмешать, допустим, еще какой-нибудь э, звук бочки, чтобы ее сделать более плотной. Что для этого э, можно сделать? Э, я нажимаю Ctrl-D, это такое сочетание клавиш, либо можно выбрать трек, и здесь есть функция Replace or Double Drum Track. Вот она, Ctrl-D, нажимаю. И вот у меня появляется такое меню Drum Replacement Doubling, и слева у меня открывается библиотека, встроенная с разными звуками бочек. Здесь опять же можем выбрать, какой мы хотим барабанный элемент э, тригировать: kick снейр, том или какой-то другой. Э, у меня здесь кик, поэтому я выбираю кик, чтобы тригировалась нота C1, потому что это стандарт, э, ну скажем так, международный стандарт, миди стандарт для бочек, то есть все бочки как правило назначаются на клавишу C1. И вот как мы здесь выбираем кик, соответ соответственно вот этот регион у нас генерирует, как видите, ноту C1.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 и далее мы можем собственно здесь relative threshold отстроить чувствительность что это означает это означает что если бочка сыграна довольно таки живо здесь опять же примерно не самый наглядный потому что здесь бочка довольно таки равна равномерная но если мы прям работаем с живой живой бочкой там один удар может быть громче другой тише другой еще громче и вот чувствительность к этим перепадам громкости мы настраиваем вот этой ручкой relative threshold и таким образом velocity вот этих мидинод будет чуть-чуть разные то есть одна нота будет слишком прям громкой другая вилоси будет поменьше и так далее здесь опять же здесь вилоси плюс-минус на одном уровне потому что бочка оригинальная аудио она довольно-таки тоже выровненная по уровню и здесь есть у нас вариант мод replacement то есть когда мы заменяем полностью звук исходный, то есть он удалится и останется только у нас вот эта MIDI партия, либо даблинг я советую всегда даблинг сделать чтобы подмешивать к исходному звуку бочки, либо потом всегда можно исходный звук убрать, поэтому я оставляю режим даблинг, можно также послушать превью, как это звучит trigger note авто, либо можно выбрать конкретную ноту, если у вас, например, какой-нибудь сторонний инструмент, на котором у вас бочка выбрана не на C1, а на какую-нибудь другую клавишу, вы можете здесь ее выбрать сразу Тайминг офсет это тоже связано, скорее всего, с сэмплом, которым вы хотите тригировать вашу бочку. То есть, ваша бочка, например, играет ровно, а сэмпл, которым вы заменяете, у него там есть, например, какой-нибудь зазор по времени, и вы слышите, что звучит не очень как-то слитно, и можно вот здесь э, тайминг чуть подстроить. Но я советую оставить без нетронутым. Все, теперь я нажимаю ОК, OK, э, и у меня генерируется, собственно, бочка, можно ее послушать. И здесь слева в библиотеке, вот здесь нажав XS24, я могу для этой бочки попробовать разные варианты. То есть из моей исходной... Я получил вот такую бочку которая идеально ровно совпадает с оригиналом опять же эта бочка у меня была выровнена по сетке но если это было сыграно живьем и она была бы ну естественно сыграна с человеческим ощущением с неровностями то эти же самые неровности будут переданы в меди что очень удобно то есть вы можете абсолютно живую бочку к ней подмешать какой-то сэмпл и э, усилить звучание живой барабан установки за счет вот дополнительных сэмплов при этом сохранив живость после таймингу и по скорости, то есть velocity, если оставить нетронутым, как он ее распознает. Ну, конечно, можно какие-то ноты подправить по скорости, но можно оставить и у вас вот эта живость сохранится, но при этом плотность звука увеличится за счет того, что вы подмешиваете профессиональный э, качественный сэмпл к вашей записанной барабанной установке. Это очень часто спасает э, от э, не самых качественных записей барабанов, а барабаны записать очень сложно. Э, бывает чуть-чуть ошибся с расположением микрофона и уже звук бочки или снейра не подходит под э, конкретную композицию или под конкретную задачу. Вот э, то же самое в принципе делается и для снейра только выбираете пресет снейр э, вот здесь то есть э, и у вас генерируется нота C2 по умолчанию ну в общем сильно э, тут э, не, с чем, не с чем запутаться Тут все легко, просто попробуйте один раз. Кстати, здесь прям сразу можно в реальном времени выбирать разные бочки их в предпрослушивании. Послушать. Если снейры, то у вас соответственно здесь будут снейры. Здесь есть как акустические, так электронные. Сразу скажу, что здесь выбираются именно встроенные. То есть, у вас автоматически загружается XS24 на новый вот этот инструмент с триггером барабанов. И вы можете выбрать только из того, что встроено в Logic. Но потом всегда можно после того, как вы нажали ОК, OK, взять и заменить, например, XS24 на тот же контакт, например. Или Easy Drummer, например, или Addictive Drums, любые другие сторонние барабаны. И поставить свой звук. Своих сэмплов барабанов Или, например, использовать battery 4 И туда загрузить тоже свои сэмплы Ну то есть дальше уже фантазия вам подскажет Что делать, возможности не ограничены Самое главное, что вы получаете Абсолютно точный слепок MIDI по времени И по велосити То есть вы получаете этот слепок Живой игры И дальше с ним можете уже делать внутри секвенсора Что угодно, очень удобно, очень классная функция Советую вам ей обязательно пользоваться